серотониновое колье. Колье очень востребованное, вы знаете об этом, оно действительно и как обезболивающее, и швейные мышцы э, просто у вас перестают болеть, и гладкую маскулатуру. у кого скрюченные пальцы, да, э, тоже колье, у кого там много показаний идет, да, и особенно, самое главное, у кого депрессивные или суицидальное состояние, обязательно колье нужно, оно заставляет вырабатывать гормон радости. Вот. Состояние тревожности снять, да, мышечную боль, напряжение, вот все это, память, концентрация внимания, все это идет. Это биорегулятор. Я его на ночь всегда снимаю, потому что э, часто, когда ночью работаю, оно меня в 12 часов ночи гонит спать, понимаете. Я со стула падаю, у меня все двоится, троится перед глазами. Как только сниму его, я могу работать хоть до 6 утра, но это неправильно. Я сейчас уже исправляюсь и я свой график меняю. До часу ночи я работаю и все, потом иду спать. Вот. Вот стресс все это вот. Вот оно так выглядит. Это колье. Это силиконовый шнурок такой, можно сказать, 52, по сантиметра. И, и он разработан, он был с колье в институте имени Пирогова. Это нанотехнология, это пропитка идет. И срок годности начинается именно с со дня соприкосновения кожи. И прямо я всем говорю, вот на упаковку, которая изображена сейчас, да там, напишите, для кого вы его одеваете, да, и, допустим, Андрей, да, допустим, и напишите дату, когда вы одели именно. Поэтому, да, и периодически ложите, вот два месяца поносили, положите его, вот там есть такой, как из фольги специально плотный, да, мешочек, туда положите, и периодически пустой там оно полежит, отдохнет. И также я хотела сказать, что не надо в нем мыться нежелательно, загорать, в сауны ходить, да? не надо, снимите его. У мужчин, кстати, восстанавливается потенция от этого вот колья. Даже некоторые материцы прекращают. И, кстати говоря, вот многие писали, что тяга к курению снижается, потому что они вот начинали, когда колье одевали, одевали себе колье, это, на него можно кулончик какой-нибудь повесить. И просто тяга курения снижалась, что те, кто курили по две пачки в день, они по пол пачки стали курить.